Пятая часть решения задачи D9. Мы рассматриваем сейчас следующую ситуацию. У нас имеется наш диск. Он эксцентрично закреплен. То есть, не через его геометрический центр проходит ось вращения Z, а через точку O1. А вот этот геометрический центр вращения C. По диаметру... А, Б, допустим, из некоторой точки О геометрия нам дана, начинает двигаться сюда. Давайте сюда изобразим, хотя там не говорится в каком направлении, но раз говорится АО, то ось, ось движения как бы задается сюда. Значит, движется по какому-то закону. Что происходит в начальный момент? В начальный момент здесь у нас вращается омега. С такой вот угловой скоростью омега-тау. То есть против часовой стрелки движется система. А вот это тело начинает двигаться с какой-то скоростью в относительное. Давайте я изображу эту скорость вот таким вектором. Вот это скорость относительного движения ВР. То есть по этому желобу движется тело массы, напоминаю, М2. Ну и напомню, что вместе со, всем, со всей системой это значит какая скорость тела относительная. Но вместе с диском это тело участвует что во вращении. То есть если я проведу вот точку, где она находится, я проведу радиус. И вот так возьму окружность радиуса ро, как я обозначал в предыдущих решениях. То вот с некоторой скоростью оно будет двигаться по этой Перпендикулярно, то есть перпендикулярно радиусу проведенному вот эту точку. То есть вот этот угол будет у нас равен 90 градусов с некоторой скоростью V относительно. То есть вращается, это повторяю, все происходит в горизонтальной плоскости. Вот наша задачка и нам требуется определить, что же произойдет с угловой скоростью вращения диска в момент t. То есть омега t у нас величина, которую, которая подлежит определению. Как решать эту задачку? Ну, точно так же, как и предыдущую, то есть точно так же записать теорему, раз речь идет о вращении вокруг оси, то теорема об изменении импульса относительно оси, то есть скорость изменения импульса, момента импульса, извиняюсь, момента импульса относительно оси равна сумме моментов силы всех внешних моментов, сумме момента всех внешних сил и всех внешних моментов И от 1 до n, сколько их нам задано. В нашем случае, повторюсь, все силы, которые были заданы, мы их выписывали в предыдущих частях, отдельно рисунок составили, вот они. Эти силы и моменты следующие. Силы тяжести, они направлены по вертикали, и поэтому их моменты равны нулю. Вот здесь это указано. Сила реакции оси на наш диск, она равна нулю, потому что у нее нулевой момент относительно этой оси. И был, в этой части задачи у нас был момент действующий, здесь у нас момент просто равен нулю. Таким образом, у нас вот эта справая часть равна нулю, то есть мы имеем закон сохранения чего? Момента импульса. Раз скорость изменения момента импульса равна нулю, отсюда следует, что момент импульса системы относительно этой оси постоянен. Это частный случай теоремы об изменении момента импульса. То есть закон сохранения момента импульса относительно оси, когда сумма моментов всех внешних моментов относительно этой оси равна нулю. Ну вот, пожалуй, мы теперь должны что сделать? Мы должны записать, что... Ну не в такой форме использовать, а чтобы вычислить... не вычислять зря постоянно, а просто сразу записать, что LZ1, два момента времени взять, один уже LZ нулевое равно LZ в момент T. И из э, вот, этого уравнения, то есть записать два момента импульса системы для двух моментов времени, из этого уравнения определить величину, какую искомую величину угловой скорости в момент э, T. Большое. Теперь... Ну, давайте запишем эти величины. LZ нулевое. Чему у нас оно равно? LZ нулевое равняется... Мы, в принципе, записывали. В, в обоих случаях это будет одинаково все выглядеть. Оно равняется LZ1 в начальный момент плюс LZ2 в начальный момент. Но в начальный момент, если мы... Посмотрим. Мы, в принципе, вычисляли эту величину. Вот эта величина, только здесь я умножить и должен на что? На омега тау. Почему я пишу эту величину? Почему я не использую? Я говорил, что здесь у нас речь идет о сложном движении. И даже приводил вам, помните, выдержку о том, как это сложное движение? Вот оно. Вот как это сложное движение, оно вычисляется. То есть, вот эти, вот эти я, как бы, теоремы. Почему не привожу... Потому что переносное движение, которое является движением вместе с диском, здесь уже учитывалось. То есть вот это слагаемое, это и есть фактически переносная скорость. А относительное движение, вот это слагаемое, относительная скорость, почему я не учитываю? Потому что вот из данного закона, если я продифференцирую, чтобы получить скорость. То есть я получу, например, скорость движения. Давайте вот здесь я сейчас запишу. Я, например, S равно 0,5T квадрат. Я отсюда получаю что, если продифференцирую? S' это скорость относительного движения. То есть, Vs это фактически есть модуль скорости, чего относительное движения. по нашему. Это что быть? 0,5 за скобку 2T. То есть, 0,5 умножить на 2T равняется просто T метров в секунду. Так вот, в момент T равное нулю, ВР нулевое равно нулю. То есть, все движение у нас состоит в этот момент из какого движения? Оно состоит только из... Давайте опять здесь вот запишу. То есть, абсолютное движение, которое равно сумме какого? относительного плюс переносного. Оно в начальный момент полностью состоит из переносного движения, которое мы уже учитывали формуле выше. Поэтому мы можем, собственно говоря, давайте так и сделаем, мы можем вот эту величину взять и сюда сразу вписать. То есть L LZ 1 равняется вот этой величине. Только здесь нам повторяю, нужно что сделать? Нужно здесь написать омега-тау, потому что на начальный момент на втором этапе у нас равна угловая скорость конечному на предыдущем. Это все у нас величина вычислимая, поскольку это дано, это дано, это дано, это дано, это мы вычислили, это дано и это тоже дано. Мы вычисляли по геометрии чертежа. Осталось теперь вычислить, какую часть, извиняюсь, это я уже записал оба. То есть это не LZ1, а LZ1 плюс LZ2 0. Осталось вычислить вот эту часть. Чему она будет равна? То есть LZ в момент t будет равняться, соответственно, LZ1 в момент t. Плюс LZ2 в момент T. Ну, или давайте, я, чтобы мы не запутались, я напишу просто L1 плюс L2. Понимаю, о чем у нас идет речь. Чему равно у нас L1? L1 у нас равняется. У нас ничего не изменилось. То есть величина будет та же, что и вот... Где у нас это было? Вот, величина та же, что вот в этой скобке. То есть, мы применили известную формулу для мом... Мом... момента инерции относительно оси, проходящей через центр круглой пластинки. И по теореме гюгенса штейнера прибавили вот эту величину смещения параллельных осей, нашли момент инерции относительно вот этой оси, которая у нас присутствует, и умножаем на угловую скорость. То есть, L1Z равняется все то же самое, I1 умножить на... Омега в момент t уже. И это равняется, значит, что m1r квадрат пополам плюс m1a квадрат умножить на омега t. Теперь, чему же равняется l2? Вот l2 в нашем случае теперь уже штука посложнее. Давайте мы будем считать, что зарисуем снова. Вот это наш желоб, по которому точка движется. Вот она, допустим, пришла вот в эту точку. К. То есть, что... Вот это у нас центр вращения. Вот теперь наша скорость, повторяю, абсолютная скорость, которую мы и должны подставлять сюда и вычислять, она состоит из двух скоростей. Скорость относительного движения, она направлена по желобу. Ее модуль мы вот здесь, кстати говоря, уже ее модуль вот мы здесь Вычислили вот так, вот, если я покажу вот этот модуль. И что? И из эм, движения по переносному движению. То есть вместе с диском эта точка участвует во вращении. А в каком вращении участвует? Ну, вот, вот в этом вращении. То есть, вот эта точка О1. Значит, вот по такой окружности вращается, что? против часовой стрелки. То есть, вот, вот эта окружность, по которой вращается, допустим, радиус R, значит, вот скорость будет направлена, что по касательной к этой окружности. Вот это будет переносная скорость. Переносная скорость по модулю, значит, с этим мы модулем разобрались, а переносная скорость по модулю будет равняться чему? Угловой скорости вращения умножить на вот этот радиус вращения O1K. С геометрией мы уже, в принципе, разбирались. Это у нас точка С. Это у нас точка А, напомню, была. Это точка О. Вот нам дан закон изменения ОК, собственно говоря. То есть, вот этот отрезок. Так. Соответственно, ао 1 к у нас... О1К... Давайте квадраты вычислять. То есть, это вот эта гипотенуза равна сумме квадратов, что? О1, это повторюсь, точка С. Вот это. О1С в квадрате плюс СК в квадрате. Это будет О1С в квадрате плюс... от а это что будет? Значит, СК это будет ОК OK минус ОС в квадрате. ОК нам закон изменения задан. Это вот этот закон. С равно 0,5. Это фактически и есть наша ОК. А ОС у нас тоже вычислялось, ОС у нас вычислялось вот здесь. Вот, в предыдущем фрагменте, где мы вычисляли ОС. Вот ОС равняется АС минус АО. То есть R минус АО. Таким образом, все эти величины у нас вычислялись. Где у нас ОС вот М2. Это что будет? М2. ОС квадрат плюс СО квадрат. Вот СО фактически это у нас 1 и, 1 и 2. Нет, подождите. СО это у нас... И сейчас мы вычислим заново. Давайте ОК минус ОС. Тут это ТО. OK, ОК это у нас что было? ОК это у нас было SAT, а у C у нас... Где оно? Вот у C равняется R минус АО. R это 2,4, а AO 0,8, то есть 1,6. У C у нас, да, 1,6. 1,6. Все, вот эти величины нам даны. Таким образом у нас получается что? Ну, давайте вычислять. Теперь. То есть L2 у нас будет равняться. А, да, чему равняется L2? L2 у нас будет равняться следующей величине. То есть масса второго умножить на что? Я напоминаю, мы можем использовать формулы, которые выводились вот... вот здесь. То есть мы можем использовать вот любую, как бы из этих формул. Ну, для этого, повторюсь, мы должны что делать? Например, вот используем вот эти формулы или эти, где они нам удобнее. Вывод формулы посмотрите чуть в предыдущей части. Соответственно, мы будем сейчас выписывать формулу для момента импульса относительно оси Z второго тела в момент большое давайте это сделаем в следующем фрагменте.